Уважаемые зрители, если вам не нравится всплывающая реклама на нашем видеоролике, просто закройте ее, нажав на квадратик в углу рекламы. Ты молодец, что открыл этот видеоурок. Вот что значит действительно хотеть научиться танцевать. Сегодня мы будем разучивать стиль вакинг. Давай, повторяй за мной. Итак, первое движение начинается с шага правой ногой вперед. Мы делаем шаг вперед. Грудная клетка движется наверх и возвращаемся в исходное положение. На третий счет тоже движение повторяем с левой ногой и возвращаемся в исходную. У нас получится раз, два, три, четыре. Дальше учим руки. Все просто. Мы поднимаем кисть к плечам, разворачиваем локти вокруг лица, проворачиваем кисти, дотрагиваемся до лопаток, возвращаем и разворачиваем обратно. Первый акцент у нас будет вниз. Счет раз, на два поднимаем, на три касаемся лопаток, на четыре возвращаемся. Еще раз, два, три, четыре. Попробуем соединить с ногами. Итак, мы делаем шаг и на первый счет Руки двигаются назад, грудная клетка вперед. На два возвращаем ногу, кисти касаются плеч. На три разворачиваем, кисть до лопаток возвращается. Четыре. И еще. Раз. Два, три, четыре. И пять, шесть, семь, восемь. Все круто. Дальше мы делаем такой же шаг вперед. Открываем руки в сторону. И два. Только кач в корпусе. Еще разок. И раз. Возвращаем грудную клетку. Меняем руки. И два. И раз. И два. И раз. И два. Соединим с первым движением. И раз. Два. И три. Четыре. И пять. И шесть. Дальше. Движение будет называться «вак». От слова «мах» рукой. Вот мы его уже делали, сейчас оно будет повторяться несколько раз. Мы делаем одну руку вперед, другую назад, семь, восемь. Еще раз, семь, восемь, еще разок, соединим с руками. Семь и восемь, отлично, теперь попробую расслабить кисть. Очень важно, чтобы кисть не напрягалась, ладонь может быть свободная. Либо, может быть, кулачок. Иногда используют два пальца. Выбирай, как тебе нравится. Попробуем. 7, 8. И раз, два, три, четыре и пять, шесть, семь и восемь. Вот и все. У тебя очень круто получается. Я жду тебя на своем следующем уроке. движение. Мы делаем шаг правой ногой в диагональ назад. Раз. В этот момент грудная клетка поднимается наверх, правая рука опускается вниз, немного отворачивая корпус. Попробуем. Семь, восемь, раз, два. На второй счет рука возвращается к плечу. Еще разок. Пять, шесть, семь, восемь, раз, два. И отсюда мы начинаем движение, которое уже учили на первом уроке. Делаем вак до лопатки, обратно лопатка вернули. Что у нас получится? Мы делаем шаг. Раз, два вернулись и вак. Три и четыре. Представить ногу. Еще разок. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три и четыре. У тебя отлично получается, и мы можем двигаться дальше. На втором движении мы делаем такой же вак, но, но делаем четыре шага. Мы делаем шаг, касаемся плеча. С каждым шагом мы будем продвигаться все дальше и дальше. Что у нас получится? Рука делает вак, и на каждые три счета мы делаем шаг. Пять, шесть, семь. На восемь собираем две ноги и делаем прыжок. Восемь. Еще разок. Пять, шесть, семь, восемь. Шаг, шаг, семь, восемь. Соберем с самого начала. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три и четыре. Пять и шесть, семь, восемь. Соединим первую и вторую восьмерку. И я уверена, ты с легкостью станцуешь это вместе со мной. больше про танцевальное направление вакинг ты можешь на этом сайте. Вдохновляйся, смотри больше видеоуроков и танцуй.